Рядом с Алматой в горах Готовимся к проходу в Радславе Который запланирован у нас на 22 сентября Сегодня 16 сентября День святости И я очень надеюсь, что камера сможет передать Хотя бы часть того света Той чистоты Хочется даже сказать это сияние которым напитаны, которые изливаются из этого места, которые просто во всем воздухе, в земле, в каждом камне, в крике птицы, в журчании воды. Вот там внизу может быть видно остатки ледника, который скоро заново начнет наращивать свое тело. Как мы предполагали, по насыщенности поездка совершенно потрясающая. Количество мистерий, которые у нас вчера было пройдено просто, потому что они были простроены свыше, мы ничего не придумывали, мы просто принимали то, что предлагалось, огромное. И в обычной жизни, чтобы хотя бы один из этих кусочков, из этих проходов пройти, обычно приходится готовиться, искать место, настраиваться, что-то делать, какие-то упражнения. Здесь мы только успеваем принимать то, что нам уже подготовлено, то, что уже дается, хочется сказать, изливается в огромном изобилии. Поэтому я счастлива и довольна тем, что то, что чувствовалось, виделась, и то, что мы планировали в эту поездку здесь, так и есть. В добрый час нам еще предстоит огромный проход, и мы планируем в каждом месте силы, по крайней мере в ключевых местах, делать вот такие маленькие видеозарисовки, чтобы хотя бы так передать, то